Николай, ты снова пришел возмущать спокойствие? Или ты просто решил? Мирных граждан? Ментов? Привет! Или ты пришел подавить лететь ментовку? Они уже смотрят. Да, они уже готовили. Началось все это еще 22 февраля, когда э, Путин признал независимости ДНР и ВНР. Именно с этого дня я начал выходить в пикеты. Это мое право на выражение свободного мнения. Это право, гарантированное Европейской конвенцией по правам человека, которую Россия обязуется соблюдать. без Путина. Россия будет свободной. Путинизм это фашизм. Я морально готов даже к тому, что меня посадят в тюрьму в конце концов за это. Меня это не останавливает. Молодец, Коля, молодец. Нет, Знаете, мне довольно сложно на такие вопросы отвечать, потому что по-другому я не могу поступить. Скорее, я бы спросил у других людей, почему не выходят они. И поговорить-то не с кем. Про спецоперацию. Существует параллель между событиями в Украине и в Хабаровске. Вот эта параллель заключается в том, что Путин и в том, и в другом случае стремится наказать народ за тот выбор, который был сделан. Нам предлагают потерпеть, а я считаю, что деньги есть. Меньше распилов. И не надо закрывать больницы. Меньше чиновников. И не надо лишать льгот, меньше проверок. И станет больше предприятий. Так будет лучше. Правда? И с этого момента, как я считаю, Путин начал искать способы отомстить жителям Хабаровского края. Он отомстил им в 2020 году тем, что арестовал и снял с должности избранного губернатора Фургала. А затем отомстил им, задавив Хаваровский протест. Он не прекратился, люди до сих пор выходят, но сейчас они уже просто стоят и общаются между собой. Это один из вариантов флага России будущего, Это синий-белый флаг наподобие украинского. Если на него посмотреть, то можно увидеть, что вместо желтого цвета, как на украинском флаге, в нем э, белый цвет. Потому что белый цвет символизирует э, снежную равнину, а на украинском флаге желтый цвет символизирует пшеничное поле. А си синий цвет это цвет неба. И в том и в другом ну флаге? Вот. Таким образом, э, этот флаг символизирует братство да, России да, и Украины. Это моя реакция на сегодняшнее начало военных действий полномасштабных в Украине. Сначала я хотел написать на плакате Нет войны, но потом передумал и решил указать плакате, кто является главным зачинщиком этой войны. Потому что это очень важно. Российская пропаганда пытается убедить население в том, что ответственность за конфликт на Донбассе. Несет Украина, но на самом деле это не так. Николаева задерживает? А на каком основании? Где-то через минуту после того, как я вышел с этим плакатом, меня задержали и отвезли в отделение полиции. На тот момент. Новая статья о дискредитации Российской армии еще не действовала, поэтому меня оштрафовали просто по санитарной статье 20.6.1. Это за отсутствие маски. А там сумма штрафа немного меньше. Ну, на первый раз мне вынесли предупреждение. Ой, ну тебя же уже брали, я решил выйти, потому что я продолжаю Добрый выступать вечер. против войны. Добрый да? вечер. по сути 26.5.1. После любви не в Грехи наши тяжкие. Нет войне. Нет войне! Россия, не молчи! знаете, я несколько раз общался э, с полицейскими, которые меня задерживали. Э, и с некоторыми из них, я когда разговаривал, я, я э, узнал примерно их настроение. Они э, понимают, что в стране есть проблемы, они согласны со многим э, из того, что мы говорим на площадях. Но в то же время они считают, что все протесты бессмысленны, что мы своими действиями ничего не добьемся, что мы сделаем только хуже самим себе. На суде по дискредитации армии, на первом суде по этой статье, мне вынесли штраф 15 тысяч из-за того, что я инвалид. Затем, когда я снова он был задержан по этой статье. Мне уже сказали, что. пообещали, что сделают так, что штраф будет не 15 тысяч, а 30. 000. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Меня часто за мою позицию называют предателем, особенно в последнее время. Вот хочу сказать, что еще в 2020 году, когда шли митинги за Фургала, на один из митингов я принес плакат «Европа вводит санкции». После этого плаката э, меня тогда тоже многие называли предателем, но тем не менее сейчас, вот спустя два года, я понимаю, что плакат этот был правильный. Так, а у нас тут... А, сидел? Да. Ну, Николай. Путин, военный преступник! Путин, убийца! Хабаровск против войны! Вот можно совсем смириться и с повышением пенсионного возраста, и с тем, что у нас украли честные выборы. Но как можно смириться с тем, что в братской стране Происходит настоящий геноцид. Как все это можно терпеть и молчать и делать вид, что ничего не происходит? Путин, ты не уйдешь от ответственности. Ты будешь гореть в аду! Николай, молодец. Молодец. А молодец. Молодец. Молодец. Молодец. молодец. молодец. молодец. молодец. молодец. Я не дешу, но... Вот все люди, все 70 тысяч, которые выходили за Фургава в 2020 году, я хочу спросить у них, почему они не выходят сейчас против войны? Лично я этого не понимаю. Молодец! Я хочу сказать, что я за мир Я не согласен с тем, что происходит сейчас. Нет ядерной зиме! Давайте гором, мы не боимся. Мы не боимся. Мы не боимся. Мы не боимся! Мы не боимся! Когда решение суда вступает в силу, то после этого человек считается уже привлеченным к административной ответственности один раз. Если он после этого попадется второй раз, то ответственность будет уже уголовная. Тем не менее меня это не останавливает, пока еще ни одно решение по моим судам не вступило в силу И до этих пор я буду продолжать свои пикеты Ну а в дальнейшем я возможно несколько изменю э, содержание своих плакатов и своих лозунгов Но так или иначе все равно буду выражать поддержку Украине э, Меня это не остановит я буду придумывать способы, как э, по-прежнему отстаивать свою позицию.